Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео расскажу про новый интересный проект, идея довольно таки новенькая, свеженькая, я такого как бы раньше наблюдал, проект называется Division Club, в общем, для чего создан данный проект, данный проект создан для того, чтобы пускай будет какой-то определенный футбольный матч идти, даже в вашем городе, то есть любительские матчи, вы можете просто запустить прямую трансляцию, Через платформу к вам будут подключаться люди. И для просмотра данного, допустим, матча, пока вы его стримите, вам за это будет скажем так, начисляться монеты Division Club. И, в общем, как бы идейка интересная. Посмотрим, как они будут развивать. А так у нас, давайте посмотрим планы их него развития. Сайт, опять же, так перевел. Возможно, некорректно, некорректно перевелся где-то. И смотрим, что у нас. У них здесь будет, скажем так, расширение платформы идти. Будут попадать они на биржи. И конечно ждать долговато пока. Ну, можно понаблюдать. Как обычно, хороший проект они. Либо когда у них хороший стартовый капитал развивается быстро, либо потихоньку, но потом уже выстрелил как пушка. Uh, у них будет запущена платформа, как видите, первый второй квартал 2019 года. Жаль, что так долго. Хотелось бы пораньше посмотреть, как это все будет работать. Ну, по крайней мере, идея проекта есть. Как бы выглядит все это привлекательно и интересно. Также можете сами потом перевести сайт, почитать uh, о данном проекте, как это будет работать. Uh, ну. Ведь платформа обеспечит отличный способ для потоковой передачи матчей. Как же я говорил, запустили стрим, люди смотрят через сервис, будут вам, скажем так, начисляться монеты, будут вам за это платить. Я не знаю, как это будет в дальнейшем вообще реализовано. Может быть там будут какие-то бонусы дополнительные, если там может быть матч интересный. Ну, по крайней мере, посмотрим. Так, ну, все так же предыстория проекте. Мы это пока упускаем в данный момент. А, так, что у нас дальше? Алгоритм у нас Скейн. Время блока 150 секунд. Награда довольно-таки привлекательная идет 35 на 65, то есть можно и майнером поманить. А, здесь у нас майнинг работает до 75 тысячного блока, потом подключается пост и остаются мастер мастер-ноды. В принципе, кого желания есть, могут сейчас помайнить накопить монеты потом при выходе на биржу там не знаю торговать данными монетами но вообще самое интересное будет это старт платформы само развитие как видите они тут небольшой скажем так в картинках сделали график получается запустили стрим вы видите стрим там с телефона с квадрокоптера грубо говоря не знаю с чего угодно получается копай денежки вам за это платят ну, как бы эта монета, скажем так, футбольная получается. Чисто будет на данной сфере рассчитано работать. Не знаю, возможно, в дальнейшем там и другие виды спорта добавят. Но пока у них, пока у них старт идет э, чисто на футболе. Не знаю, в принципе, интересно. Посмотрим, как это будет развиваться все. Фотографии команды. Наша команда, как они, видите, написали. Здесь как бы... Ну, Ничего особенно такого нету. Кошельки у них есть под Windows, под Linux. Сейчас идет опрос, как вы видите, за какую биржу, на какой бирже мы стартовали, где будем появиться. В общем, как бы здесь особо так прям много информации какой-то нету. А, также на талк. здесь написано, какой будет рой при определенном количестве мастернод как видите, роль потом, в принципе, падает и становится небольшой. И... Так что те, кто первые вошли, те быстро и заработали. Ну, если люди идейные, то, мне кажется, они монеты будут, скажем так, держать. Пускай даже если у них будет какое-то небольшое вложение. Но те, кто захотят заработать, они, возможно, войдут со старту, заработают и потом будут торговаться на биржах. Сразу же есть пулы. Уже готовые примеры батников, как подключиться уже вы сами выберете. Я лично сразу говорю, как бы майнить не буду. Посмотрю, понаблюдаю за развитием проекта. Возможно, немного уложусь. Так как везде, сами понимаете, мастер все это не 5 копеек стоит. И надо как бы хорошо сначала проверить, скажем так, проект. Для меня больше всего, что интересно, меня зацепила сама идея. Мне кажется, как бы многие любят футбол, многие снимают матчи, снимают на видео, возможно просто стримы где-то там запускать на каких-то других платформах, а на данной платформе, когда вы запустите стрим, вам за это еще, грубо говоря, будет капать деньги на карман. А если матч интересный, так вы там довольно-таки можете неплохо подзаработать. Это как мое личное мнение, но опять же, посмотрим, какая будет стоимость данной монеты, как они будут развиваться, чтобы это все, знать и как бы в определенный момент взяло и не забросилось. Но, опять же, если вы рассчитываете заработать на данном проекте, тогда зашли пораньше и вышли побыстрее. Тогда вы точно заработаете. Тема на биткоин талк. видите, 24 числа появилась. Довольно-таки много людей уже просмотрела. Отзывов пока плохих не вижу. По крайней мере, Discord, там идет пресейл, предпродажа. Pre Можете зайти посмотреть цены что почем, сколько это стоит, не знаю, в принципе у людей отзывов плохих я не наблюдал, мне кажется, идейные люди по-любому, наверное, будут потом стримить, если платформа запустится, все будет работать хорошо, и даже на этом, возможно, будут зарабатывать. В общем, как бы все ссылочки есть, все ссылочки оставлю в описании, также добавлю для тех, кто спрашивают где-то монетами нужно будет там, торговать шары скинуться новые проекты ссылочку оставлю в описании тоже на Discord канал, в котором я там сижу, но пока вроде бы на этом все, давайте мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.